В Институте физики КФУ состоялась церемония вручения именных стипендий академиков Российской академии наук Рольда Зинуровича и Рената Зинуровича Сагдеевых. Почетный доктор Казанского университета, член попечительского совета КФУ, доктор химических наук, академик РАН Ренат Сагдеев приехал в Казань, чтобы лично поздравить стипендиатов. Дорогие друзья, ну вот эта уже процедура, она не первый раз, но и каждый раз, конечно, вызывает у меня определенное волнение, поскольку, ну, во-первых, я учился здесь, Два года в этом университете, ну, Ральт, он здесь закончил школу номер 19 в свое время, и, в общем, он довольно часто, он бывал в университете, и он, он вот такое оценивает, и поэтому вот присуждение таких, таких стипендий, оно, оно очень для нас волнительно и важно. Обладателями именных стипендий в этом году стали магистрант второго года обучения Института физики КФУ Ильнур Гемазов и студент четвертого курса Химического института КФУ Тимур Саликов. Стипендии братья Сахдеева выплачивают из собственных средств и вручаются они с 2012 года студентам и магистрантам, имеющих отличную и хорошую успеваемость, которые проявили себя в научной деятельности в области физики и химической физики. Адель Шемелова, Роман Самарин, Универньюз.